Всем привет! С вами Мария Тим. Что такое боярышник? название растения в переводе с греческого означает «крепкий». Не исключено, что такое название получил кустарник за свою способность уживать практически в любых климатических условиях. В настоящее время науке известно около 1200 видов. Самый простой и действенный препарат боярышника – это его настойка. Купить ее можно в любой аптеке, цена составляет от 10 до 30 рублей. В плодах ягоды, из которых готовится настойка, содержатся органические кислоты, вещества, снимающие спазмы, укрепляющие капилля, и значительно улучшающий обмен веществ. Воздействует настойка боярышника в основном на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую. Снижает возбудимость, раздражительность, убирает тревогу и избавляет от бессонницы. Так почему же такое мирное растение и его целебная настойка получили резонанс среди общественности? Название недвитой ягоды «Боярышник» стало символом смерти. В понедельник, 19 декабря, в Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отравления спиртосодержащим средством «Боярышник». К вечеру стало известно, что погибли 48 человек, еще 30 находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным Минздрава Российской Федерации, пострадавшие отравились метиловым спиртом и антифризом, которые содержались в жидкости. Собственно, парфюмерный концентрат «Боярышник» не предназначен для употребления вовнутрь, но за дешевой стоимости и большого содержания спирта от 70 до 90% и покупают молодежь и люди с алкогольной зависимостью. Употребление под видом алкоголя приносит очень большой вред всему организму в целом. Судороги, острая сердечная достаточность все это приводит к смерти. Пользователи интернет подлили масло в огонь, став делать мемы. Мем – это изображение, которое может видоизменяться внутри носителя, оказывать влияние на него и общество в целом. Эти картинки получили в сети название бая. Если информация была для тебя полезной, ставь лайк и подписывайся на канал, а также оставляй комментарий со своими мыслями по этому поводу. До скорой встречи с новым трендом!